«Слава нашему Господу! Я очень благодарен Богу, что Господь дает нам возможность, и нас, мы собираемся, и кто не был, я благодарю Бога, что кто болел уже в церкви, очень рад, и наш Бог великий, наш Бог великий, дорогие друзья, и когда сидишь слушаешь, и перебираешь то, что братья говорят, то, что поются в псалмах. И думаешь, Господь, какой ты великий, чудный, и как Дух Святой ведет служение. Я вот сидел так наблюдал. Мне Господь давно давал эту тему, я так рассуждал. Я бы хотел назвать ее «Мы в, «Мы в руках гончара». Если сказать так, мы в руках Божьих. Гончар это наш Господь, который с нас делает то, что он хочет. Я долго это думал, и Господь дал мне так чуть-чуть, я поделюсь мыслями моими, то, что Господь мне давал. Потому что, когда ты выходишь за кафедру, я это говорю всегда, и когда ты ведешь себя в переживании, это хорошо. Потому что это ответственность большая. Передать это Слово Божье правильно. Потому что это первое Слово Божье. Я говорю себе, друзья. Я говорю себе, а потом оно к вам относится. Потому что я смотрю, и вот бывало у меня в этом моменте таком, я переживал в эти такие моменты. Вот помните, бывало вот эта проповедь, когда я говорил, от сердца благодарить Бога. Я благодарил всегда Бога. Если вы знаете, я благодарю Бога и благодарю за жив, дыхание, за все. Но прошел момент, который мне нужно просто так было выдохнуть и сказать, Аллилуйя Тебе, Иисус. Было больно, скорбно, но я сказал, говорил это. Друзья, это важно тому, когда ты говоришь, но ты потом еще не пережил той тонкости, потом Господь тебя проводит. И я хочу сказать, в руке, когда мы в руке гончара, то это уже прошедшее. Но ну, Бог часто нас меняет и хочет нас сделать таким, как Ему нравится. И я прочитаю Еремия, 18 глава, из 1 стиха, тут 6 стихов такие написаны такие слова. «Слово Господне было к Еремии от Господа».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 Не могу ли я поступить с вами, Дом Израилеву, подобно горшечнику этому? Говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, Дом Израилев. Друзья, мы дети Божьи. И тут Господь Еремий и пророк говорит, сойди в дом грошечника, пойди, посмотри, как он работает на этом кружале. Друзья, я не знаю, вы видели вот это кружало, как оно крутится, как это все, и оно месит. Но прежде чем эту глину поставить на кружало, что делает грошечник? Он берет, он начинает месить эту глину, он начинает ее тормовать, чтобы это все было нам мягкое, эластичное. И он первым говорит, когда это все сделает, потом он начинает колоть, чтобы воздух вышел оттуда. И есть такие, когда он бывает, знаете, такие воздухи маленькие, и он говорит, чтобы оно все вышло. И вот Господь с нами работает. Он видит тебя, он видит меня, и он начинает работать и говорит, «Мне не нравится в тебе нечто, и я хочу с тебя сделать тот сосуд, чтобы ты был в употреблении моем». И вот представьте, вот этот пророк сходит туда и говорит, что он делает свою работу. Он просто наблюдает. Если вот наблюдали, например, люди что-то что-то делают, и вот наблюдают, и как вот делают. Знаете, вот вначале сын мой сказал, говорит, вот да, мы мы строители, и вот мы видели, как дома строятся. И вот смотришь на это все, и кто-то строит как-нибудь дом. А туда строить хорошо. Так и этот грошечник, он делал, ему не понравилось, он развалился, он сделал то, что ему он хотел. И вот Господь проговаривает: "Не могу ли я поступить с вами, в дом Израилю, подобно этому? Вот как глина в руке Так и вы в моей руке. В жизни что-то у нас происходит. Это не из-за того, что что-то." Может, но Господь хочет нас менять. Бог хочет менять наш характер. Бог хочет менять наши, э, наши амбиции, наши похождения. И вот знаете, вот, вот эта глина, которую она угощает, он начинает работать с нами. И когда эту глину Он приготавливает, и когда он стоит на этот. Кружала, и начинает работать, и у тебя, и пошло вот это все. Ты накружали Божим, Когда ты на Божим, Божьем, у тебя все летит. У тебя все не, не получается. И думаешь, что такое происходит, я не могу понять. Друзья, но ты находишься у Божьих руках. Ты находишься на этих кружалах, и вот... И часто мы начинаем, когда вот это все происходит в нашей жизни, и мы начинаем задавать вопросы. «А что со мной?» И вот Исаия говорит, интересное место, Исаия, 45 глава, 9 говорит такие слова. «Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли Глина что ты сделаешь?» Что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него есть руки. И вот мы, когда начинаем спорить с Богом, мы можем сказать, мы не спорим с Богом. Мы начинаем что-то доказывать. Мы внутри начинаем возмущаться. И тут Исайя, он говорит, «Горе тому, кто припирается». Создателем Он тебе создал И он тебя поставил И он хочет, чтобы его отражение было В тебе Он хочет, чтобы ты был похож на него И вот знаете, если взять <coughs> Вот этот горшечник, Когда он делает этот горшок Вот, например, он сделал Он его ставит на сушку Он его сушит он стоит, проветривается. И вот мы бывает в жизни нашей, мы в церкви, нас начинает топтать, месить, начинает, мы начинаем обижаться на кого-то. Кто-то что-то нам что-то сказал. И мы все вот это, возле начинаем, вот это, это подготовка. Но когда Бог сделает из вас грошок который должен быть, и вас в церкви, никто не замечает, и мы начинаем говорить. Я никому не нужна в церкви. Или я никому не нужен. Мне никто не со мной не разговаривает. Проходит время. Но знай, что пройдет время, ты пойдешь в печь. Ты высохнул. А в печи там проверка. И в печи там нема друзей. Ты один в огне. Но часто бывает в жизни нашей эта печь приходит, когда мы ее не ожидаем. Я знаю семью, которые просто так жили. Они жили все, как все. Но когда пришла беда в дом, и этот хозяин дома начал бегать по порокам, начал бегать искать, почему это случилось. А я говорю, давай мы будем рассуждать по-другому. Давай мы будем на коленях вымолять у Бога милость. Это огонь, это печь. Я знаю в свое время, мы с женой проходили печь большую. Мы прошли. И я тот момент, мне Бог учил и стоял на коленях. Был в постах, был в молитвах. И Бог помог нам пройти. И эта печь у нас длилась с женой не месяц, не два, год. Мы проходили. Мы проходили, и я говорил, Господь, без Тебя я не пройду. Меня затопчат. Будь всегда со мной. И Бог нам помог пройти. Бог нам помог пройти это. И суды, и все, и Господь вел нас. И мы сейчас видим и мы радуемся в этом, то, что Господь проводил нас. Друзья, это проверка Божья. Как брат говорил о вере, Игорь говорил, Основание твое, основание, на чем ты строишь, если основание наше Христос, то ты устоишь. Если наше основание Песок, <coughs> придут ветры, они раздуют. И как Брат сказал, произойдет что? Кораблекрушение в вере. Это самое опасно. Когда мы с ним беседуем, я ему сказал, говорю, знаешь, самое легко говорить с неверующими людьми который Бога не знает, может, слышал о Боге. И им говорить о Боге, чтобы они приходили к Богу, это легче, нежели тем, которые уже были в Боге, и дьявол уже украл их. Это жизнь наша. И Господь дает нам дыхание, дает жизнь. Мы должны знать, что над нами стоит гончар, который он лепит с тот горшок, который ему нужно. И Господь хочет, чтобы мы продвигались за Ним. И вот в жизни нашей мы начинаем возмущаться. Мы начинаем что-то делать. И вот если мы прочитаем Римлянам 9 глава 20 стих, говорят такие слова. «А ты кто человек, что споришь с Богом? И сделай, скажет ли всю Его, зачем ты меня так сделал?» Друзья, это опасное положение. Это опасное положение, когда люди задают Богу вопрос, зачем ты это допустил? И вот написано, а ты что, человек, что споришь с Богом? Мы должны всегда благодарить и славить, но нужно нам прекратить жаловаться. На жизнь. Знаете, вот бывает, просто мы жалуемся, спрашиваешь, как? И люди начинают. Но мы должны благодарить Бога, чтобы не было. И я помню, когда я посещал брата моего, он лежал в кровати, и всегда он молился. Он всегда благодарил. Он говорит, брат мой, я так благодарю, что я в таком положении. Я сейчас молю, могу молиться больше. Я сейчас могу молиться за каждого. Я сейчас могу славить Бога. Говорит, и придет время, я пойду к нему. И он уже там. Друзья, это когда мы благодарим, он прошел огонь. Я помню, я его приглашал, говорю, переезжай сюда. Говорит, а что я буду в этой печи, печь брать с собой, тебе ехать туда? Говорит, я уже на месте буду в этой печи. И он знал. Он знал этот проход, он знал, что нужно благодарить, он знал, что надо славить Бога. И вот мы должны всегда оставаться желающим, друзья. И чтобы мы оставаться, должны быть мягким, не жестоким. Чтобы гончар смог с нас сделать тот сосуд, который он хочет. Господь хочет с нас сделать то, то что ему нужно. И руководство, если мы только Словом Божьим будем, чтобы Господь хочет, чтобы мы вникали больше в Слово Господне. Бог хочет, чтобы мы были послушники Его заповедям, чтобы мы полностью относились к служению Ему, как Он хочет. И римлянам 9 глава 21 стих говорит такие слова. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один...» сосуд для почетного потребления, а другой для низкого. Не властен ли этот гончар сделать из этой смеси один сосуд для почетного, другого для низкого? И вот давайте мы так порассуждаем. Когда мы, проходя это все, мы меньше, меньше жалуемся, мы благодарим Бога, мы славим Бога за те обстоятельства, за то, что вокруг нас делается, мы принимаем с радостью. Какими сосудами мы выйдем, друзья? Мы выйдем теми сосудами для почетного употребления Божьего. Если мы начинаем в эти моменты роптать, не родить, мы начинаем, мы можем быть не в почетном деле. И Господь хочет, чтобы мы были теми сосудами, чтобы через нас, в нас наливать это масло. Бог создал семьи, и особенно родители. Мы должны это маслом запасаться, чтобы это масло заливать, наливать кому? Нашим детям. Я буду ударение давать из-за детей наших. Мне Господь не дает покоя. Я буду это говорить. Мы, родители, мы отвечаем за наших детей, которые Господь нам дал на воспитание. Мы должны это делать. И за это Господь часто работает с нами, родителями. Для чего? Чтобы налить в нас это масло, чтобы мы могли налить детям. Но если мы, у нас это не происходит, бедные мы люди. Если у нас немало что дать детям нашим, то придет взаимодавец. И заберет наших детей. Как в Слово Божие написано, я прочитаю, это 4 царство, 4 глава, с 1 стиха чуть ниже. «Одна из жен сынов пророческих с вопнем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж умер, и ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел за взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Илисей, и сказал ей Илисей, что тебе сделать, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Он задает ей вопрос, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет, воробы твои ничего, кроме в доме, кроме сосуда селеем. Вот Сосу селеем наполненный Богом. И что он сказал? Пройди по соседям. Собери сосуда много. Запрыть дверь за собой и за детьми твоими. Наливай. И потом она это все сделала. Собрала. Вот все, теперь продай и живи. Друзья, я вам скажу. Бог предупреждает. Я вам говорю об этом теперь в духовном смысле. Бог Отцу Матери. Запасайся Илеем. Собери детей своих, закрой дверь. Наливай в детям твоих этот Илей благодати Божией. Не наливай детям игры. Не наливай детям какие-то айпады, чтобы они играли в геймы. Друзья, это дьявольская сеть. И Господь хочет, чтобы мы собрали детей, и мы им наливали этого масла, чтобы дети, когда они вырастут, они пошли и дальше раздавали. Аллилуйя! Духовный мир сейчас открытый. И кричим мы в голос, чтобы остановиться. Хватит позволять детям куплять всякие вот эти, и которые они игры играют. Вы просто вникните. Если открыть духовный мир, я вам могу вам рассказать много, но я не хочу с кафедры. Но я вам скажу одно: наливайте масло детям вашим, молитесь за них, плачьте пред Богом. И вот этот заметный давит, если мы дадим разрешаем детю, купляем какой-то там, особенно это, который под проклятием покемоны. есть игры. Друзья, это сатанистские игры. За этим стоит дьявол. Я знаю, меня Бог открывал, сколько он жертв сделал детям. Это опасность. Разные эти видеогеймы, это опасность, убивает детей наших. Если мы, родители, наполнены маслом, и мы можем наливать нашим детям то, что... Друзья, тогда этот замерзалец, он не придет. Он не заберет наших детей, он не скажет. Я знаю, тех, кто играли, молодые хлопцы, их нема в церквах. То наркоманы, то там. Это все увлечено, потому что не было налито масла вовремя. Мы не должны быть беспечными. Я не буду нас много, но я скажу одно. Мы должны, мы в ответе пред Богом. Лучше сейчас предупредить чем потом плакать и кричать, чем потом хоронить молодых, чем потом реветь пред Богом и задавать вопросы, Господи, почему? Друзья, вот эти вещи мы должны говорить. Вот эти вещи мы должны останавливать. Мы должны объяснять детям. Самый лучший гейм для детей – Библия. Я вспоминаю, когда вот мои дети были маленькие, я их собирал каждый вечер. Мои дети могут сказать, я им читал Библию, я им читал главу, две главы, а потом им говорил, давайте мы будем играть, игру, а не какую. Я опять читаю эти две главы, и кто перескажет. Кто не мог пересказать, стоял, и вот это мы занимались Словом Божьим. Друзья, и когда вы это будете делать? Когда они станут взрослыми, уже пойдут внуки, и вы на это будете смотреть, как Христос написано там смотрел на подвиг души с довольствием. Друзья, сейчас, ну это время. Сейчас это время, когда это все происходит. Мы часто мы доверяем детям. И мы часто говорим, ну ладно, нет. Мы должны очень нежно подходить к детям и говорить, потому что Слово Божье, оно стоит твердо. И когда мы это делаем, то мы... Проходит время чтобы нам не разбиться, как Экклесиаст говорит такие слова... 12 глава Экклесиаста, это первый стих, говорит так... И помни, Создателя Твоего в дни юности Твоей, до доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых Ты будешь говорить, и нет мне удовольствия в них. За это я говорю, учить сейчас, наставлять сам, и тогда... Ты будешь смотреть с довольствием. Чтобы не прошло время, чтобы ты не сказал, нет удовольствия у меня в старости, нет у меня удовольствия в средних годах. Друзья, Бог хочет сегодня совершить великую работу в нас. Бог хочет совершать работу в наших сердцах. Я говорю, эту тему я детей молился больше. Говорю, Господи, я не знаю как, но тяжело, но я коротко передам то, что ты хочешь сказать. Дорогие друзья, я скажу еще раз, и вот видите, их сядь говорит, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Часто я слышу людей, я недовольный своей жизнью. А давайте мы сейчас зададимся вопросом. А довольный я в данный момент своей жизнью? Радостный ли я перед своим Богом, который дал мне жизнь? Могу я ли прославить этого гончара и сказать, я благодарю, что ты меня сделал таким? Это важно. Во славе мы в Боге, чтобы Господь нас прославил. Или прочитать вот шестой стих, говорит, в этой же главе, говорит такие слова, это Ихлисиас тоже, 12 глава, шестой стих. «Доколи не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кушин у источника, и не обрушилось колесо над колодецом. Это уже будет поздно. Когда это крушение происходит, уже поздно на это уже крушение обрывается цепь, это отрывается жизнь. И когда пристаешь пред Богом святым, и вот ты смотришь и даешь ответ пред Богом. Знаете, я часто я говорю своим детям, я повторюсь, я сказал, детки, я вас учу и говорю, как служить Богу. Когда вы вырастите, чтобы вы не сказали, Боже, нас папа не учил правильно. Папа жил, как хотел, и мы это видели. Чтобы вы мне не говорили, что папа виноват. Чтобы вы меня не тревожили. И мои дети говорят, папа, ты нас учил правильно. Ты, ты говорил то, что оно должно быть. Меня передал. Я всегда говорил и говорю, я хочу и служу тому Богу, который служили мои родители, которым они отдавали всю жизнь свою. И я сказал Господь, моя жизнь в Твоих руках. Друзья, Бог часто проводит нас такими путями. Бог часто проводит. Сейчас мы в Америке, она а свободна, мы собираемся, мы собираемся служим Богу. А когда было то время, многие знают. Или когда тебе автомат предложили в груди и сказали, откройшись от Бога. Это проверка. Это идет большая проверка. Или когда ты лежишь на одре и говоришь, Господь, помоги мне пройти. И Бог помогает. Когда мы имеем эту связь с Богом Великим. Тогда Он помогает. Друзья, нам нужно запасаться маслом, чтобы нам не оказаться, э, как Матфея, мы это знаем полностью, эту главу, 25 глава Матфея, о десяти девах, я не буду их читать. И там было написано, пять было мудрых, пять неразумных. И вот, что говорит, и все задремали, уснули, время сейчас идет, как, вроде, наверное, как сейчас. Но когда воздался, жених идет, Аллилуйя! И все встали, стали встречать жениха. И когда они вставали встречать, они вышли, и у тебя пять неразумных видят, что светильники их не гаснут, и говорят мудрым, дайте нам немножко масла. А мудрые что отвечают, да, мы добрые люди, мы вам дадим. Нет, они говорят, пойдите, купите. Когда было это все, запал сделать масло. И пока те пошли покупать масло. Жених пришел. И готовые вошли. Когда вернулись те, и начали стучать, отвори. Мы, пе мы пели. Господи, мы на, на площадах были, мы возглашали, мы прославляли Тебя. Он говорит, отойдите от меня, не знаю вас. Дорогие друзья, это нам нужно задуматься, отойдите, я не знаю вас и не знал. Другой метеор никогда не знал. Это важно, ходить в церковь и быть самообманутым. А для чего? Потому что я не исполнил, не исполнил Слово Господнее. Вы свет миру. Мир не должен быть в церкви. Вы свет миру. И мир должен видеть тебя. Он должен видеть отражение Иисуса в тебе. И когда увидит тебя, и скажет э, фарама Гайд, скажет это, Дите Божье. Друзья, это Господь хочет. Он хочет сегодня, чтобы Ты сегодня сказал Иисус. Я Твое не Я хочу, чтобы я и мои дети, мы были с Тобою. Я хочу, чтобы я и мои дети, мы были теми сосудами в руках Твоих. Веди нас, Господь. Я не хочу этих развлечения. Я хочу, чтобы Ты прославился в нашей семье. Это Господь хочет сейчас. И вот, дорогие, тут говорит 2 Коринфянам 4 глава 7 стих говорит так. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы произвечная сила была приписана Богу, а не нам. Когда сила Божья, она пребывает в вас, чтобы она была приписана не нам, я, а Бог всемогущей. Всемогущий Бог. И говорит, еще раз прочитаю. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы произбычная сила была прописана Богу, а не нам. Когда мы воздаем Богу славу, когда мы отдаем все Богу, это сила Божья, это все прописание, она идет Богу. Мы часто начинаем, слышим, бывает, да, я был, мы непослушны послушны голосу Божьему, но Господь проводит. И еще одно место, знаете, когда мы наполнены этой силой Божьей, и Господь хочет нас послать на труд. И вот если мы знаем то место, еще одно, мы можем знакомые, многие читают Библию, я знаю, Деяния, 9 глава 15, говорит такие слова. Эту историю, я думаю, все знают. Но Господь сказал ему, иди. Ибо Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями, сынами Израилевыми. Аллилуйя! За кого это Бог говорил? За Павла. Если мы читаем Библию, когда Павел взял письма и шел в Дамаск, явился свет с неба, и когда у нас слеп, был слышен голос – и он еще, его привели в Дамас. Он молился и говорил, Господи, что делать? И Бог говорит пророку Анании, иди. Ибо этот мой избранный сосуд. Друзья, Бог говорит, иди. И Бог говорит, и в другом месте говорит, Бог дальше говорит, и я покажу, сколько Он должен пострадать за имя Мое. Бог не сказал, сколько Он там будет делать. Побед сделает. А Бог сказал, я покажу, сколько он будет пострадать за имя мое. Павла, оно было. Если помним, он пишет, сколько ударов он принимал. По 39 ударов. Без одного. Чтобы можно было бить еще раз. И это было за имя Господа. Это был сосуд, который Бог сказал, это мой избранный сосуд. Я знаю за одного брата, его немало, он уже у Господа. И когда он не был верующий, и Господь ему сказал, Господь сказал через одну сестру пророка, говорит, иди в этот дом, ибо он мой избранный сосуд. И сколько он противился, он будет нести болезнь. И он будет страдать за меня. Но я буду делать великое. И это было. Друзья, это когда мы, Бог нас избирает. И когда мы служим Богу правильно, мы часто думаем, что если я буду Богу служить, у меня будет царский дом, крутая машина, и там двигаться дальше. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты был светом примером. И это надо. Мы на земле, нам это надо. Для жизни нам нужно но не прилагая это в сердце. Имеющий, как не имеющий. И Бог хочет, чтобы мы совершали это служение пред Ним, как Он хочет. И вот я прочитаю дальше, это говорит 2 Тимофея, 2 глава, 20 стих и 21. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные» и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении, и 21. Итак, кто будет чист от этого, тот будет создан в чести, освященным, благопотребным, владыки, годным для всякого доброго дела. Что нам Слово Божие нас наталкивает на то, если мы будем угодны Богу? А угодный Богу мы должны созидать, мы соблюдать свой сосуд в чистоте и святости. Не от этого мира, мы должны себя хранить. И дальше, говорит, и я ещё прочитаю, я, может, это 2 Тимофея, 2 глава, и 2 Тимофея говорит так. «Юношки похоти, убегай, одержись правды, веры, любви, мира и со всеми призывающим Господа от чистого сердца». Вот что Господь нам говорит. Вот что Слово Божие нас, нас подводит к тому, чтобы нам убегать всяких похотей, всяких того, то, что полюбилось. Чтоб не было у нас полюбилось. Но что мы говорит, юноши, убегай, а держись правдой. Не обманывай. Не уже свидетельствуй. Веры, любви мира. Будь мирен люби и увидишь. И вот написано, со всеми призывающими Господа. Вместе мы, вместе мы должны, мы одно, и мы вместе соблюдаем то, то, что Господь нам положил от чистого сердца. У нас не должно быть никакого лукавства. Мы должны двигаться идти за нашим Господом. И тогда мы будем у Бога сосуды, как вот Вначале было сказано, дом строить на камне, на соломе, на чем? И вот это, если мы сосуды, какие мы, золотые, серебряные, то мы у Господа, друзья. Давайте мы так просто порассуждаем и сделаем вывод о том, Господь, я так хочу, чтобы ты, я был у тебя угодным для благого дела. Я хочу послужить тебе полностью. Сколько ты дашь мне этой жизни? Мы не знаем, сколько нам жизнь Бог продлит. Но мы можем делать, делай. И я прочитаю еще 1 Фессалоникийцам, 4 глава. И с 1 стиха я говорю такие слова. Затем, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуствуете. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. И не в страхе, и не в страсти похотения, как и язычники, не имеющие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозакона и красилюбиво. Потому что Господь мститель за все, что как. И прежде вы говорили, мы говорили вам, свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, э, призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Друзья, Бог нас призывает к тому, чтобы мы хранили себя, чтобы мы хранили от этого мира. Потому что, как Браг говорит, дьявол искушает, Он старается разрушить твою веру, Он старается тебе чем-то. Что-то сделать, у него есть много способов. Один мне сказал, говорит, ой, я дьявола обхитрю, я ору". у него много лет, а тебе только все лишь 20 лет ты живешь на земле. А он уже давно, и он знает все хитрости твои, прежде чем ты думаешь против него сделать. Но мы должны против дьявола восстать чем? Верою. Веру и надежду за это Слово Божие у нас осталось. И если мы будем исполнять Слово Господне, Он не будет иметь доступ, Он не будет ничего делать. И вот, чтобы не получилось, друзья, чтобы пришел тот замензавец и начал забирать наших детей, мы будем молить, попросить. Мы будем стоять в проломе за наших детей. В это время последнее. Чтобы Господь защитил наши семьи, чтобы Господь защитил. И вот эти наполняемся мы этим илеем, чтобы мы могли отдать, возливать нашим детям этот илей, чтобы они возрастали в Боге. Друзья, это Господь хочет. И тогда Он не будет иметь доступ. И тогда можно сказать вместе с Иисусом, вот идет князь мира, и во мне Он ничего не имеет. Вот идет князь мира, Христос сказал, князь мира идет, но он во мне ничего не имеет. Я иду, он сказал отцу, я иду пострадать. Друзья, это важность нашего служения. И вот, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чистоте. Друзья, и вот Слово Божье говорит, будьте святы, потому что я свят. Да поможет нам Бог это все переварить. У нас есть о чем поразмышлять. У нас есть о чем подумать, друзья. Не падать в панику, а потихоньку разобраться сам с собой И сказать, отец, мы в твоем распоряжении. Делай нам что хочешь. Но я хочу быть угодным сосудом при тобой. Я хочу благоугодным быть при тобою. Господи, что бы ну, ты делаешь с меня, чтобы во мне твое отражение было, чтобы во мне было твое отражение, как плавильщик плавит золото, и он плавит до того, пока видит отражение свое. Вот так Господь хочет видеть свое отражение в нас. И Он будет в нас, если мы его дети, Он будет в нас плавить, Он будет нас перерабатывать, чтобы было отражение Божье в наших сердцах, чтобы отражение Божье было в наших глазах. Друзья, и тогда не надо много проповедовать. Тогда не надо. А тогда увидеть и сказать, это дитя Божие. Это дитя Божие, который Иисуса любит, а Иисус любит Его. Аллилуйя. Мы будем сейчас молиться. Мы станем на колени пред нашим Богом. И скажем свое желание пред Ним. Пусть Бог благословит нас. Аминь.